Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Канал только смарт-часах компании Samsung. Сегодня хочу предоставить вашему вниманию циферблат для тех, кто может забыть, когда будет Новый год. Но мало ли. Или просто вы ставите крестики на календаре, когда он там уже начнется и считаете не то что дни и часы, а даже секунды. Вот как раз таки данный циферблат поможет вам быть всегда в курсе, сколько осталось... Дней, часов, месяцев, там я не знаю, минут и секунд до Нового года. В данном случае вы видите режим А вот или экран всегда включен на данном циферблатике. Но вот так красочно, шикарно и празднично выглядит сам циферблатик. Вообще прикольненько. Во-первых, мы с вами видим 12 ноября на русском языке и еще и пятница. Да? Видим цифровое время, а дальше мы с вами смотрим и видим сколько осталось месяцев, дней, часов. Минут и секунд до нового года. Здесь у нас есть заряд батареечки. Ну а здесь у нас еще и сердцебиение к тому же просматривается. И это, так скажем, еще не все чудеса, которые доступны на данном циферблате. Долгий тап, настроечки и любуемся, что у нас здесь еще есть. Смотрите, дорогие друзья, есть вот такая картиночка. Есть вот такая картиночка, которую вы уже видели. И вот такая вот картиночка. Пожалуйста, без дед Мороза, без всяких заморочек. Следующую поворачиваем. Здесь доступны три топ-зоны, которые мы с вами можем выбрать. Нажали, дали разрешение, и, естественно. И теперь смотрим, допустим, последнее сделали уведомление. Следующую табзону зону нажали. И давайте-ка ярлык приложения какое нибудь выберем. Ну, пусть будет, допустим, Play Market у нас. И третья зона. У нас будет... А что у нас будет? А сейчас мы с вами что-нибудь найдем. А что мы найдем? Смотрим, смотрим, что у нас тут доступно. Поход, тренировочки, погода, калькулятор, избранные контакты. Так, управление камерой я не буду. Ну, шаги. Пусть будут шаги. И нажимаю ОК. Когда все настройки произвели, то нажимаем 1. У нас сразу, пожалуйста, менеджер запущенных приложений. Здесь же можно скинуть кэш. Следующая табзона у нас Play Market. И последняя, которую мы с вами задавали, это шаги. Вот достаточно такой интересный и красивый циферблатик, который можно будет скачать бесплатно. Данный разработчик предоставляет 100 купонов для промокодов. И каждый, поставивший лайк и написавший комментарий данному видео, получит этот промокод. Естественно, не больше 100 человек.